Всем добрый день. Я также попрошу поставить вас плюсики, слышно ли меня. Как слышно? Есть ли звук? Видно? Так, вижу, плюсики есть. Очень приятно видеть знакомые имена, людей, с которыми много лет общаемся, с теми, кто постоянно на связи. Вероятно видеть также тех, кто, для кого сайт не пустой звук, а реальный инструмент работы, люди, с которыми всегда в контакте, с теми, кто пользуется инструментами. Те, которые все время что-то узнают новое и даже предлагают мне какие-то вещи, мы с радостью это обсуждаем и внедряем. Итак, сайт Lambre.ru. В чем же его преимущество? Что можно сделать с помощью данной интернет-площадки? Ну, Во-первых, оформить заказ. Сейчас пройдемся кратко по всем пунктам, которые я озвучу, а потом чуть более подробно. Если вы оформили и оплатили заказ на сайте, то можно отследить его движение до получения. Также можно контролировать баллы за каждую покупку. Через сайт можно приглашать покупателей, а также партнеров для вашего бизнеса. А также есть возможность получения ежемесячной премии по маркетинг-плану на свой лицевой счет, на, ваш, на банковский счет, на карту. Итак, оформление заказа через сайт. В чем удобство? Ну, во-первых, вы сразу видите, есть ли данный товар в наличии. Есть кнопочка, на которой видно, что этот товар есть в наличии, это удобно при планировании ваших покупок. Видеть количество баллов за каждый продукт и кэшбэк. А также есть описание товара. В кремах есть очень подробное описание ингредиентов. А также есть видеообзоры именно на кремы, где примерно за минуту Наш косметолог Мария дает нам краткий обзор данного продукта, что помогает и вам понять, нужен ли вам этот продукт, а также, если вы хотите его кому-то предложить, вы понимаете его все полезные свойства. Кратко выжато буквально за минуту все преимущества. Есть отзывы на сайте. Всех, кто хочет оставить отзыв, призываю их оставлять. И еще удобно, всегда можно посмотреть похожие продукты. Если какого-то товара нет в наличии, то вы на каждой страничке видите... Продукты похожие, аналогичные, то, что может вам помочь и заменить, если вдруг чего-то нет. Идем дальше. Доставка. Доставка через сайт. Мы доставляем на сегодня во все уголки России. Мы в феврале подключили почту России, и практически покрытие всей карты Российской Федерации у нас за счет почты России произошло. У нас три основные компании, с которыми мы сотрудничаем. «Пикпоинт» и Помимо Почты России и помимо того, что мы доставляем по всей территории нашей страны, также есть доставка в некоторые города Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Те, кому это интересно, могут посмотреть, как правило, это СДЭК осуществляет доставку в эти города. Если есть какие-то сложности или небольшой у вас заказ, можно посмотреть, сколько это стоит, посмотрите СДК, и Пикпоинт, они могут доставлять и в ваше государство тоже. Почта России, да, здорово, нам помогла. У нас достаточно доступная стоимость доставки. Например, по Подмосковью мы переводим практически всех наших консультантов и покупателей на интернет-доставку. Именно потому что, например, купить билет на электричку и дальше на метро, чтобы доехать до агентства в Москве, стоит дороже, чем доставка в, в пункт выдачи, который находится близко от вашего дома. Когда вы планируете свой заказ, когда вы его оформляете, просчитывайте все варианты у трех доставщиков. И почта, и СДЭК, и ПИКПОИ. И что самое главное, у нас есть бесплатный самовывоз из выбранного агентства. Это очень удобно. На сегодняшний день у нас порядка 25 агентств на территории России. И есть дальние регионы, в которые, конечно, проще созвониться и добраться до них или сделать заказ из их агентства. Это будет дешевле и быстрее, чем все это оформлять через Москву. Поэтому всегда смотрите, те агентства, которые есть, даются при выборе, вы можете оформить заказ самовывозом из этого агентства, и также я понимаю, что это агентство вам не обязательно прийти туда, оно вам отправит. Также какой-то своей доставкой или курьером с вами обязательно свяжутся, и ваш заказ, возможно, удобнее будет отправлять как раз из этого города, который к вам ближе, чем из центрального офиса в Москве. Смотрим дальше. Оплата. На сайте есть возможность оплатить средствами из так называемого кошелька. Мы чуть позже о нем поговорим, откуда он берется. Вы можете оплатить этими средствами полностью весь заказ, даже включая доставку. Оплата на сайте происходит любой платежной системой. Мир, виза, MasterCard, все, все карты принимаются. Также возможны оплаты из самых любых стран и регионов. У нас, например, есть... Покупатели из Австралии, которые делают подарки своим близким в Нижнем Новгороде. Все взаимосвязано. Интернет – это как раз та система, которая работает без границ и без ограничений. Так. Также на сайте можно узнать, где ваш заказ. После оплаты есть в личном кабинете закладка «Мои заказы», в котором перечисляются все э, оформленные вам заказы, и в дальнейшем, э, нажав на него, он раскрывается более подробно, и вы видите в последней строке номер трека вашего заказа, а также ссылка для его отслеживания. Если вдруг бывают какие-то сбои с номером трека, всегда можете писать на почту, в чат, номер трека даем вам сразу, как только мы его сами имеем и можем вам его передать. Закладка «Мой бонус» — это очень важная закладка, которая появилась буквально в ноябре 2020 года. Вы можете в этой закладке отследить ваш личный оборот, ну, о нем вы, как правило, знаете, а также вы можете ежедневно контролировать оборот вашей группы. Вы можете видеть, как ваш бонус растет и меняется в течение всего месяца. Все время происходят какие-то изменения, вы можете понимать, что происходит в вашей структуре. А также вы можете видеть результаты по завершению каждого отчетного периода, то есть тот начисленный бонус, уже непосредственная сумма к выдаче, которая начислена вам по завершению отчетного периода. Далее эта сумма попадает в раздел «Мой кошелек». Она видна у нас как вверху в шапке сайта, также она видна в разделе «Мой кошелек». Это тот баланс на вашем счету, который вам доступен для оплаты ваших покупок. Или же вот новое то, что у нас появилось, то, что очень важно, есть возможность вывода средств на ваш лицевой счет, если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или как самозанятый. Если вы еще не зарегистрированы, есть инструкции, о том, как это сделать, они также прикреплены в этом разделе. Если, например, вы являетесь самозанятым, то вы, нажимая на кнопочку, попадаете в окошко, в котором необходимо заполнить поля и прикрепить те документы, которые запрашивает наш финансово-юридический отдел. Ваши документы отправляются на рассмотрение, с вами обязательно связываются. Далее будет заключен договор, на основании которого осуществляется выплата. То есть, это возможность открыта. Мы вот ее только ее подключили, где-то в конце декабря будем начинать практиковать и использовать. Также в личном кабинете есть смена тарифа. Для этого теперь не обязательно писать куда-то в агентство, кому-то обращаться. Вы можете самостоятельно у себя принять решение о переходе с одного тарифа на другой. В новом маркетинг-плане у нас два тарифа. Вы можете это делать сами в разделе «Личный кабинет». Промокод. Вот все, о чем говорили сегодня Гульнас и Вадик, о том, что сетевая компания держится как раз на людях. Промокод – это тот самый важный инструмент и очень удобный, который позволяет вам бесконечно расширять вашу первую линию. Те, кто уже поняли все преимущества и удобства этого промокода, уже во вовсю его используют. Вот на сегодня примерно каждый третий розничный заказ проходит с использованием промокода. Это напоминает, как Леня Голубков в МММ говорил, «Мы сидим, а денежки идут». Грамотно размещенный ваш промокод, а он есть у каждого в разделе «Личная информация», в соцсетях на страничках или же в интернете вы разместили, сделали небольшой лендинг, люди ищут и спрашивают, где найти промокод, чтобы получить 10% скидку. И если они его находят, даже абсолютно незнакомые вам люди – они его применяют, этот человек подтягивается к вам в первую линию, и в дальнейшем вы получаете бонусы с каждой покупки такого человека. Поэтому пользуйтесь, пробуйте, берите свои цифры из промокода и распространяйте его как можно больше. То есть те, кто уже почувствовали это удовольствие, уже их не остановить. Следующее. Возможность. У нас закладка, то, что раньше называлась реферальная программа, это, собственно, осталась реферальная ссылка. Мы ее переименовали и назвали «Пригласи друзей». У нас осталась одна ссылка, раньше было две, кто часто пользуется, тот знает. Ссылка бессрочна. Теперь у нас есть возможность приглашать в бизнес и у покупателей с контрактом Light. И что еще из нового? Теперь у нас по реферальной ссылке Человек, который зарегистрировался, может выбрать, на какой тариф он хочет пойти. Раньше это была только шкатулка и контракт Classic. Теперь есть выбор – контракт лайт или контракт Classic. То есть человек регистрируется и переходит к выбору. Либо он покупает шкатулку, идет по одному пути, либо у него заключается контракт лайт. В любом случае, зарегистрировавшись по вашей ссылке, человек уже подтянулся к вам в структуру, он уже в вашей структуре сетевой и… Любая его покупка уже приносит вам доход. Что еще есть на сайте, что может быть кому-то полезным? Во-первых, в разделе «Контакты». Посмотрите, пожалуйста, там есть все наши агентства с телефонами, с имейлами, с часами работами. Во всех городах, где есть наши точки, смотрите, звоните, связывайтесь. Все девушки, которые работают в агентствах, Всегда рады, поэтому доставляйте им удовольствие. Оплата и доставка. Этот раздел, который так получилось, что на сегодня включил в себя намного больше, чем оплата и доставка. Во-первых, там есть очень удобная функция «Вопросы-ответы», раздел такой, в котором есть и актуальный маркетинг-план, и прайс-лист, и электронный каталог. А также там, например, я размещаю небольшие видеоролики о работе сайта. Вот сейчас у нас новый вид реферальной ссылки, приглашения. Я размещу, когда сейчас она заработает уже в полную силу, размещу там видео, как она работает, то есть что видит человек на каждом шагу, и вы поймете, не пробуя самому, что чувствует новичок, пройдя по этой ссылке, и посмотреть, какие открываются ему окошки на каждом шагу. Планы на 2021 год. Конечно, мы понимаем, как важно, чтобы в сетевом маркетинге люди видели свои структуры, чтобы видели контакты тех людей, которые подписаны под ними. А иногда даже важнее видеть контакты того, кто над тобой, твоего наставника. Важно видеть обороты своей структуры, срок окончания контракта. Очень важно понимать кому где что подсказать, чтобы человеку порой не хватает пары баллов до закрытия определенной какой-то квалификации. Он даже не знает об этом и не понимает. В этом как раз и есть работа наставничества, и очень нужна такая вот закладка, моя структура, которая помогла бы в работе. Это очень большая и емкая задача. Я надеюсь, что мы ее сможем осуществить за 2021 год. По крайней мере, мы точно ее начнем и будем, понимаю, что бесконечно дорабатывать, потому что ее... Сразу сделать все до конца совершенно точно не получится. Поэтому будем есть этот пирог частями, но обязательно его доделаем. Также мы в этом году предусмотрели персональные рассылки для каждого уровня консультантов. Конечно, для новичка это одни идеи и одни движения, для лидерского уровня совсем другие. Поэтому мы разрабатываем алгоритмы действий в каждом месяце для каждого отдельного уровня свои. Это тоже в этом плане. Ну и, конечно, многое другое, чего даже не опишешь в двух словах. Поэтому постоянно развиваемся и совершенствуемся. Статистика сайта. Продажи через сайт постоянно растут. Количество заказов по сравнению с годом назад выросло в три раза. Количество посетителей выросло в восемь раз. Я понимаю, что очень многие люди к нам заходят даже просто посмотреть свой бонус, а не только сделать покупки. Это очень важно, потому что... Если вы сделали покупку в любом регионе России, а также Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, на следующий день в личном кабинете вы увидите свои баллы. Поэтому люди, независимо, где они делают покупки, они заходят на сайт, мониторят свои баллы, ответственно подходят, смотрят групповой оборот. Поэтому количество посетителей настолько у нас выросло, что люди пользуются именно сайтом как инструментом, а не обязательно а, интернет-магазином. Ну и сумма покупок да, у нас тоже растет. Мы, конечно, в апреле тоже упали, и пандемия коронавирус подкосила нашу бесконечную линию вверх, но мы очень рады ноябрем и декабрем, и, собственно, с октября у нас прям пошел очень приятный рост, который, надеемся, так и будет продолжаться в дальнейшем. Очень хочется сказать, что сайт – это как ремонт, который невозможно закончить, можно приостановить, мы постоянно что-то изменяем, доделываем, переделываем. Те новые инструменты, которые мы вводим, мы бесконечно тестируем, доводим до удобства пользования, все время что-то совершенствуем. Большая просьба, пишите на почту или в окошко чата, в котором также отвечаю я, если нахожусь рядом с компьютером. Все ваши пожелания, просьбы, проблемы, у кого что-то не получается, стараемся быстро отвечать. Или же вы пишете такие вопросы, которые я не знаю на них ответа, но я переправляю всегда тем отделам, которые этим занимаются. И, как правило, вам дальше девочки отвечают на вашу почту и все проблемы мы решаем, стараемся очень оперативно. Я думаю, что мы в январе, возможно, согласуем время проведения вебинара именно по работе сайта, где более подробно я смогу ответить на все ваши вопросы, потому что их много, они очень разные. И это не задача сегодняшнего бизнес-форума, это очень, как правило, какие-то личностные вопросы, которые решаешь, и человек дальше движется легко и просто. Поэтому мы подумаем с Вадимом и Гульнас, как нам провести этот вебинар, чтобы всем было доступно и понятно. Большое спасибо. Жду Гульнас. Гульнас, я тебя не слышу. Я только появилась, поэтому… Татьяна, спасибо большое. Друзья, вот за этой короткой презентацией стоит огромная работа. Поскольку я в эту работу тоже отчасти вовлечена, мы обсуждаем все эти вопросы, я знаю, какой это колоссальный труд. Тот, кто имел хоть когда-то дело с работами по разработке сайтов, каких-то платформ очень сложных, а личный кабинет — это очень сложная платформа, тот знает вообще, что такое делать подобные платформы. И я знаю, какой это колоссальный труд, сколько это эмоций, нервов, поэтому, Татьяна, огромное тебе спасибо тебе как руководителю, тому, что это все движет. Вот. И я уверена, что продажи будут только расти, и мы будем с удовольствием пользоваться всеми инструментами, которые компания предлагает для работы. Большое спасибо за теплые слова. Рада была всех видеть. Отключаюсь. До новых встреч. Спасибо.